Здравствуйте, дорогие! Перед медитацией решила сделать такое краткое вступление. Благодарю вас за подписку, благодарю за запрос о медитации. И отвечаю на запрос прекрасной Виктории, который очень-очень актуальный, потому что он про путешествия, но про отпуска. Вот. Вообще путешествие, конечно, есть такое да, стандартное понятие, это куда-то поехать, где мы не живем а увидеть какие-то новые места, ну или любимые старые места, вот. Но есть более глубокий смысл также путешествия, путешествия по жизни, можно вообще к жизни относиться как к большому путешествию. Вот, поэтому есть такой, знаете, глубокий, внутренний, такой сакральный смысл с одной стороны, а с другой стороны есть актуальный смысл про путешествия. Они у нас в основном, наверное, во многих странах, а может быть даже во всех стали э, ограниченными, да. Если раньше у нас тоже были какие-то ограничения по внутренним ресурсам, ну, например, сами себе, это моя история, запрещали куда-то поехать, но якобы мне там не место, якобы мне не хватает денег, да, и мне нужно было переболеть раком, чтобы позволить себе ездить, куда я захочу, да. Ради счастья, ради здоровья, ради жизни. Вот для меня такое место было Ницца, куда я сбронировала билеты, будучи совсем больной, не выздоровевшей, и это ну, как бы дало мне огромный ресурс выздоравливать, это был такой толчок, ну, собственно говоря, я сама его создала, но сейчас не об этом. Вот, то есть всегда были какие-то, знаете, преграды, но у кого-то где-то денег не хватало, у кого-то где-то смелости, кому-то компания не нравилась, вот, но сейчас у нас есть такие глобальные, наверное, очень похожие у многих проблемы про путешествия, вы знаете, с чем это связано. Вот. Есть страхи, может быть, заразиться, есть страхи со сложностями, больше, может быть, стоимость возросла путешествие. Вот. На самом деле я хочу вам сказать, что ничего не изменилось. Да? Если у нас были, есть страхи, мы всегда могли найти причины не путешествовать, не позволять себе жизни. И, наверное, для меня вот путешествие ⁇ это равно жизни. Может быть, когда-то более подробно поделюсь, сейчас не буду вас нагружать. И так у меня откликнулось, и, наверное, это достаточно актуальная тема про путешествие, про позволение себе, про то, чтобы просто бы жить и наслаждаться этой жизнью, удивляться. И как кто-то сказал из великих, что в путешествии мы проживаем... Несколько дней, и это как за несколько лет жизни. Двигаемся, развиваемся, то есть не так, как когда мы сидим на месте. Поэтому всем желаю хороших путешествий, слушайте медитации, пишите свои запросы. Потихонечку, когда есть ресурс, я откликаюсь, буду записывать. У меня уже целый список, это здорово. Есть куда стремиться двигаться. Люблю вас. Хороших медитаций. Медитация о путешествиях Устройтесь, пожалуйста, поудобнее обеспечите себе пространство для медитации, в котором какое-то время вы будете в безопасности и вас никто не побеспокоит Договоритесь со своими близкими или сделайте эту медитацию с ними вместе Сделайте прекрасный вдох и выдох, расслабленный, спокойный. И выберите точку внимания вашего дыхания. У кого-то это сейчас откликается диафрагма. Это означает, что вы будете наблюдать и оставлять свое внимание сейчас на вдохе и выдохе диафрагмы. У кого-то это ваш прекрасный живот. Он поднимается, опускается, и вы направляете ваше внимание на дыхание живота. Вдох следовать за выдохом, а выдох за вдохом. Также вы можете оставлять ваше внимание на дыхании в точке между губой верхней и носом. И чувствовать, как струится воздух при выдохе и вдохе или просто представлять, если вам удобно, вы можете выбрать эту точку, которую используют в медитации випаса Насколько я это знаю. Итак, вы выбрали свое внимание, место внимания, вашего дыхания в теле, и продолжаете делать спокойные, глубокие, неторопливые, естественные вдохи и выдохи. Вдох следует за выдохом и выдох следует за вдохом, как и в любой медитации. Я предлагаю вам сейчас почувствовать свое тело, принять его с любовью, почувствовать его очертания его энергию, почувствовать, распространяется ли его энергия или тепло, или какой-то такой образный свет, или настоящий свет за пределы тела. То есть вот почувствовать себя физического, да, и понаблюдать, конечно, если есть какие-то места неудобные. А сейчас физически вы можете подвигаться, потянуться, поправить, может быть, на сантиметр, на пол сантиметра свое тело. Кто засыпает и устал, можно сидя делать. Постарайтесь шею удобно устроить, голову, чтобы позвоночник был прямой. У кого позволяет возможность, ресурс, делайте лежа. Вдох следует за выдох, выдох следует за вдох если есть дискомфортные места, с болью, с неуютом, которые никак не удается вам компенсировать, расслабить, просто примите их как есть. Скажите, я принимаю тебя, я вижу тебя, я отпускаю тебя, ты свободна. И у кого-то, возможно, это место расслабится, даже бывает так, что боли какие-то, в спине мышечной проходят только от этих простых слов. Я вижу тебя, я принимаю тебя. Я отпускаю тебя. Ты свободна. Да, в теле живут наши память, наши эмоциональная память. И поэтому таким простым способом, доверяя своему телу, вы можете излечивать какие-то свои старые травмы эмоциональные а может быть просто физические травмы неудобно сидели долго да? Вот мы можем быть сами себе целителями Но и в то же время не обязательно отказываться от помощи других целителей от массажа если вам приятен массаж даже если вы прекрасно владеете инструментом исцеления своего тела исцеления психосоматики для удовольствия можно получать и массаж от других людей, взаимодействие. А женщине это просто необходимо. Почувствовать, как они заботятся. Почувствовать телесность, разбудить свою телесность, свои эмоции. Женщина более даже чем мужчина страдает, когда не может позволять себе выражать эмоции, любые эмоции. И вы продолжаете меня слушать и дышать, наблюдать за своим дыханием в том месте, которое вы выбрали сами. И постепенно ваши глаза тяжелеют, реснички слепаются. Красивые ваши глазки закрываются глубоко, глубоко. Прекрасные глаза, самое лучшее, что может быть у человека. Прекрасные женские глаза, которые творят чудеса в этом мире. Они успокаивают одним, одним взглядом ребенка. Они делают влюбленным и воодушевленным мужчин наши прекрасные женские глаза расслабляют как бы уходит в глубину, в глубину, в голову, так как бы расслабляется и совсем закатывается, как во сне. Мышцы лица растекаются, и мы отпускаем свою прекрасную челюсть. Позвольте ей плыть все ниже и ниже, как река. Ставьте, что ваша челюсть река, ее течение вниз, как бы с горы, и она все ниже, ниже расслабляется, истекает. Ощутите, ощутите, пожалуйста, вот это вот обтекание, стекание, расслабление вашей нижней челюсти. Корень языка расслаблен. Обратите внимание на Ваши мышцы шеи тоже, расслабьте их, пожалуйста. Почувствуйте, как по голове, как будто легкими нежными кисточками идет такой вот волшебный массаж. Может быть, по лицу тоже, кто когда-то получал такой массаж, знает, как это необыкновенно, приятно. Море таких каких-то необычных ощущений, волшебных. И позвольте себе сейчас эти ощущения прожить. Как будто мягкие, нежные руки скользят, чуть касаясь по вашей голове, расслабляя ее. Все мысли остаются и растворяются. Когда нужно концентрация, ум снова проснется. Будете решать свои задачи, актуальные а сейчас. У ваших мыслей будет тихий час. Вдох следует за выдохом, а выдох следует за вдохом. И с каждым вдохом и выдохом вы опускаетесь все глубже и глубже в свое внутреннее пространство, в свою духовность. И она расширяется, и вы оказываетесь сейчас в безопасном месте, самом лучшем месте, которое только может быть сейчас для вашей безопасности. Вам становится хорошо и спокойно. Вы дышите ровно. Вдох следует за выдох. А выдох за вдохом. И вы позволяете себе выдыхать медленно. И вдыхать глубоко. Выдыхать медленно. И вдыхать глубоко. Постепенно вы смотрите. И видите какие-то детали этого прекрасного места. Все больше и больше нюансов. Красок, звуков, цветов. Вокруг открывается для вас, вы находите для себя удобную позу в этом месте и просто наслаждаетесь. Вы можете позвать к себе какого-то доброго друга, волшебника, божественного, может быть, ангела, хранителя. Сейчас вот позвать в это место кого вам хочется, кого вы знаете или кого вы просто представляете какую-то такую божественную, божественную поддержку. Этот человек к вам приходит, может быть, вас гладит по голове или обнимает. И он дает вам такой волшебный-волшебный мешочек. У каждого он своего размера, своего цвета, своего материала. Раскрывает, развязывает такую веревочку, которая связывает и мешочек этот пустой. И он предлагает вам сложить в этот мешочек первое, что придет вам в голову. Это могут быть какие-то образы или живые виртуальные картинки. Конкретное что-то, что вам мешает, позволить себе жить полной жизнью, позволить себе решиться на какое-то путешествие в своей жизни, что-то, может быть, поменять, позволить себе наслаждаться, позволить себе бездельничать, позволить себе что-то такое запретное, может быть, что-то экстремальное, позволить себе уехать далеко или просто позволить себе хотя бы иногда отдохнуть. И все сейчас образы помещаются вот в этот мешочек. Все, что приходит, просто доверяйте себе. Не нужно напрягать сейчас свой ум, что-то вспоминать. вот, Может быть, это будут такие ограничения в ресурсах, какие-то такие дырявые, может быть, кредитные карточки, как будто бы с дырочкой, что там не хватает денег. Вот, что-то еще такое ваше, все, что вас ограничивает. А, Какие-то страхи в виде таких, может быть, ошейников или даже цепи. У кого-то это могут быть камушки. Ну, или что-то такое конкретное. Каждый видит свое. Может быть, у кого-то это какой-то просто список, что мешает, ограничивает в путешествиях. Это тоже сейчас вы проходите такое понимание себя глубинного, что вам мешает и доверьтесь себе просто вот и позвольте себе принять этот инсайт, принять, что мешает и может быть даже не принять это интеллектуально, а принять просто это на уровне ощущения, эмоции. Кто-то даже не увидит, что ему мешает, да, но он возьмет и вот этот предмет просто положит, положит в этот мешочек. И самое важное, здесь не жадничать, а положить в этот мешочек все, что вас ограничивает от путешествий, от удовольствия в жизни. Пожалуйста, не жадничайте, не оставляйте себе. Вот, кладите в мешочек, медленно, не торопясь, складывайте, складывайте, все по сусекам поскребите и кладите в мешочек. Вы можете отпустить свое волнение, если вы захотите, вы себе создадите новые ограничение. Вы уже это умеете делать, поэтому не беспокойтесь насчет этого. С этим вы точно справитесь. А сейчас складываем, складываем, складываем без остатка все, что вам мешает. Вот Мешочек может растягиваться или он может оставаться маленьким, но по каким-то волшебным силам. Все туда помещается, потому что мешочек волшебный. И у вас есть рядом поддержка, этот прекрасный, божественный, добрый человек, друг. Он держит мешочек, он как бы вас поддерживает, может быть, похлопывает по плечу, говорит, давай, давай, я с тобой расставайся. Хотя бы на время вот с этим совсем складывай мешочек, давай просто сейчас сложим. Да, и решим, что с этим будем делать. И когда вы все туда положили, все, что захотели, естественно, себя заставлять не нужно. Ну, что считали нужным, то и положили. Что как пошло, так и пошло. Просто принимайте свой процесс. У каждого он индивидуальный. Потом вы вместе или этот человек помощник. Завязывает этот мешочек на такой красивый бантик. И спускаются два прекрасных белых голубя. Берут за ниточки. Просто носит этот мешочек далеко-далеко. Возможно, они принесут это другому человеку, которому действительно будут полезны вот эти вот ограничения и страхи для какого-то опыта в жизни да вот а у вас сейчас есть возможность начать свое путешествие если вы очень беспокоитесь вы можете всегда призвать этих голубей и вернуть свой мешочек со своими страхами себе обратно и теперь, когда у вас не осталось страхов, вы берете за руку этого прекрасного друга, помощника, божественного, и просто шагаете, шагаете в радужную страну. Вот вы уже подошли к границе этой страны, и вы видите, что как будто бы вот вы за окном, и это окно, оно без стекла, то есть вам остается просто перешагнуть, и там все такое радужное-радужное, вы видите цвета радуги, а здесь у вас такое все другое, ну кого-то серое или такой темно-фиолетовое, сиреневое, какого-то вот такого одного сероватого темного цвета, может быть коричневого, и вы делаете глубокий-глубокий вдох и прям расширяете свое сердце. Представьте, что сердце расширилось, и оно способно идти в радужную страну. С таким сердцем вы можете сделать шаг. И делайте прям шаг. Держите крепко за руку, если страшного вашего помощника левой или правой ногой, или просто двумя ногами прыгайте через эту границу, и все И вы оказываетесь в стране исполнения желаний. И вы понимаете в этот момент, что никакой границы вообще не было, что она всегда была доступна. Это живая жизненная радуга, где исполняются все желания, и все такое цветное, звонкое, красивое, и такое разное, и такое интересное, и где-то оно такое волнующее, и будоражящее, и такое таинственное, а где-то такое прекрасное и красивое, что даже слов нет, как описать, и просто слезы льются от счастья, от этой красоты и где все возможно. Ему вы можете увидеть прекрасное Солнце, и не нужны за это деньги из любой точки мира. И сейчас вы оказываетесь в той точке, в том мире, в том пространстве, где хотели бы оказаться, где хотели бы посмотреть на это Солнце. И просто возьмите и летите туда, парите, или... Туда портируетесь просто за секунду. И вы делаете вдох и выдох спокойный, вы уже там. И вы наслаждаетесь этим прекрасным путешествием. У каждого оно свое. У кого-то очень интригующее, где-то может быть опасное, но такое воодушевляющее. И радостная, будоражащая, поднимающая адреналин, а у кого-то просто нежное, такое воздушное, и такое глубокое, неповторимое и красивое. И вы начинаете все больше и больше видеть эти цвета радуги вокруг, и вы просто чувствуете, что радуга входит в вас. И вы видите дорогу и понимаете, что вы сейчас находитесь в стране радуги, в стране исполнения желаний. Уже нет темноты или серости. Какая бы ни была дорога, она приносит удовольствие. Там есть трудности или есть легкости, или вас подбрасывает по кочкам, или вы летите на самолете. Что бы там не было, нет переживаний, все легко, легко, легко складывается. Да, есть сложности, но вы их легко и с удовольствием преодолеваете, и даже понимаете, что они вам нравятся, эти сложности, и есть о чем вспомнить, и есть от чего улыбнуться и посмеяться. И есть даже чем погордиться, или как собой восхититься для нас, для девочек. И вы делаете еще один глубокий, прекрасный вдох и выдох, и вдыхаете в себя радуг. И следуйте вперед, вправо или влево, или назад, или вверх по своей дороге радуги, И просто наслаждаетесь этим ландшафтом. Этими вокруг событиями. У кого-то, может быть, это совсем другой мир. И там такое все неповторимое. Чего нет у нас совсем даже на земле. И это ваше путешествие. И вы себе можете его позволить. И никто у вас его не отнимет. Потому что вы имеете право на свое счастливое путешествие. Будьте сейчас счастливы, довольны и полны жизнью в этой стране радуги. И почувствуйте ее вибрации. У, вот, у каждой страны радуги, у каждого они свои. Кто-то чувствует, знаете, такие вибрации, как в воздухе, как какие-то слова. Например, такие слова «Вибрация жизни прекрасна» жизнь прекрасна, да? У кого-то другие какие-то слова: жизнь удивительна, жизнь удивляет. Я хочу раскрыть эту тайну. Жизнь таинственна. Я иду за тайной вперед. У кого-то жизнь полна любви и романтики, и нежности и Сакральность, интимность и чувственности. Просто сейчас прислушайтесь, как воздух шепчет вам слова, названия тех вибраций вашей страны рад вашего прекрасного места. Любуйтесь! Из вашей прекрасной точки путешествия, которую вы выбрали, из вашего места, любуйте солнышком все, что там есть. Горы, леса, птицы, реки, моря, океаны, небо. Просто любуйтесь, и наслаждайтесь и сейчас скажите себе такие слова. Это все мое. Это все для меня. Мир меня любит. Это мой мир. И все, что у вас идет, говорите, говорите. Пусть ваша речь льется. Кружитесь, сделайте, что хотите в этом месте. Радуйтесь, танцуйте. Покоряйте свои какие-то вершины. Плавайте раздувайте свои паруса, может быть вам захочется сказать, я люблю этот мир, я живу в этом мире, я благодарю себя, что я сейчас здесь, здесь и сейчас, в этом прекрасном месте, делайте вдохи и выдохи последовательно, И вы можете продолжать наслаждаться этим прекрасным-прекрасным местом. Помните про дыхание. Вдох следует за выдох. А выдох следует за вдохом. Берите с собой эти вибрации. Встраивайте их в свое тело. Запоминайте название этих вибраций, этого места, у кого эта жизнь прекрасна, жизнь удивительна, я счастлива, мир меня любит, мир прекрасный, чудесный, неповторимый, у каждого это какие-то свои слова, свои вибрации, просто встраивайте их в свое тело, и тогда в реальной жизни не составит вам труда делать то, что хочется и жить полной жизнью путешествия, путешествуя по жизни, с удовольствием. Вы можете продолжить медитировать и наслаждаться в этой прекрасной стране радуги, вашим местом, выбранным для путешествия. А можете через три глубоких вдоха вернуться в вашу комнату медитации и пойти дальше делать свои дела, исполнять свои мечты. Можете уйти в сон, кому пора спать. Записала эту медитацию с любовью для вас и с огромным откликом и благодарностью за ваши запросы. Юлия Сагайтис. Ваш маленький помощник по медитации. Делаем три глубоких выдоха и вдоха. И возвращаемся. С любовью, Юлия Сакайтис.